И работали вот оно. То, что вы делали. И То, что, что вы идёшь, умеете. Идешь за пальцами, и да? Вы же за пальцами идете, да? да, получается, да. За Вот пальцами он, пальцами смотрите, сейчас. За да, ну, пальцами делаем. Начинаешь меня А потом резко раз. Все. И отсюда получается и дальше. дальше. Я начинаю двигаться. Ну если резко сделаешь, вот захват освободитесь опять же, видишь, просто рупа открыть не Я про вектор сил а, да. да? вектор. Ну Все. И теперь идем дальше, вот. получается. Стою уже твой же вектор твой раз. Тут опять его раз. Ну, реально, знаешь, что нет, нет, нет, нет, нет. Посмотри, нет. Вот он. Все. Я прохожу мимо. Если я начинаю с ним бороться. бороться, все, он ушел. Ну, вы же дистанцию сокращаете, а если дистанция… Он прошел, а не, просто, не просто боремся, да? Ну, уйдешь, он не сразу, не он не сразу не начнет, начнет меня атаковать, вот я к себе сейчас <связывающие> вот. Но уже рука у него здесь у меня, и он начинает меня просто бить. А здесь в этот момент я его включаю в свое движение. Вы просто перекрещиваете ему? Не, не, не совсем. Я включаю его в свое движение. Место исправишь? <связывающие> запятая, ребят, запятая. Вот она большая. Вот. Вот он круг, а вот хвост. Вот я по хвосту пошел. Вот я локтевую бросил с зажимом кисти. другой. А? Нет. Нет, ну не а... это кисти, а же... Это подзвучка оказалась. Да. Да, <смех> вот, вот. Опять говорю, круг, хвост. Качу, хочу передать. Ну, качу, качу. Понятно, все понятно. Давайте нормально. Подожди, надо килял заснять? Как Костями загребет? Вот оно движение. Еще раз, на другую. Какая вот момента ну, Все, все, боремся, боремся. Ну, там просто полевом. Так, что там болели? Не там был болел. Ну за цих Понятно, понятно. Это тоже, это вопрос. Это вопрос тактики. Если ты взял меня именно в атаке, зачем мне что-то еще делать? Да, это. Слушай, близко руки трудовато. Да? Это Пораз средняя будет, дистанция, да? которая именно вот страхует. Все. Что, все. Желаю, а что? если мы с тобой в этом положении, <свят> оно, конечно, можно и так сделать. <свят> Посмотрите, <свят> господа, при, если вдруг, значит, вот Кирил захотел опустила руки. Мне даже выгоднее, обратите внимание, там, направо, на на правую руку. Вот оно движение. Раз. Вот оно два. Продолжение движения. Тут уже уйдет уже вот этот, нет, да? все то же самое. Просто переход, перехват. У тебя другой просто переход был. то есть все а ты наоборот, ты наоборот палец просто жать свою коленем получается Понял? Да, да. Все, поехали.